Прямо сейчас мы готовы обсудить предстоящие ремонты на дорогах Красноярска. 1 миллиард 700 миллионов выделили власти, но поможет ли это? В студии координатор Федерации автовладельцев России Егор Фролов. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Первый вопрос, который мы сегодня и зрителям задаем, поможет ли? Ну, на самом деле, те суммы, которые выделены, действительно, это очень большие суммы. Наш город ни разу не осваивал такие суммы предстоит очень тяжелая работа как администрации города, так и самим же жителям нашего города Красноярска, потому что, ну, в первую очередь бы хотела, хотелось бы призвать всех автовладельцев, жителей города Красноярска реагировать на те замечания, которые они видят в первую очередь, непосредственно обращаться либо к нам, либо в управление дорог и благоустройства, либо службу 205, либо в департамент городского хозяйства. Ведь потому что на основании федерального закона на сегодняшний момент работы после окончания и сдачи их заказчику, то есть администрации города, подрядчик имеет вправе потребовать деньги до истечения 30-дневного срока. И то, что нам ранее говорили, что якобы оплата производится через два года, на самом деле, на основании федерального закона это невозможно. И для того, чтобы все-таки мы не остались ни с чем, чтобы не mm -hmm. было у нас компании однодневок которые, скорее всего, будут выигрывать эти торги, надо все-таки незамедлительно реагировать, видеть э, те нарушения, которые мы на сегодняшний момент фиксируем, непосредственно обращаться в управление дорог и благоустройства. Ведь э, посмотрите даже при замене тех же бордюр, мы сегодня видим уже в социальных сетях, как э, бордюрный камень лежит э, плашмя на асфальте. Мы... Это уже, нарушение. Это уже нарушение, потому что он уже забетонирован. В прошлом в 2013 году мы такую картину наблюдали, когда подрядчик, он, он же и Плохо рисовал разметку, мы все с ним боролись, что все-таки данный подрядчик сложил свои полномочия, когда он заужал проезжей части при помощи mm -hmm. разметки. Этот же подрядчик в Солнечном, дорогу в Солнечный укладывал бордюр кверх ногами. То есть вот как петли есть у бордюра, он ровно так же их втыкал в бетон. И вот не хотелось бы, чтобы этого повторялось. Mm -hmm. И... Давайте. Да, я, э, У нас просто есть возможность послушать э, еще интересные цифры от э, ГИБДД. У нас на прямой связи Юлия Глушкова, руководитель пресс-службы ГИБДД по краю. А, Юлия, доброй ночи, слышите ли вы нас? Добрый вечер, слышу. Да, Первый вопрос, каким образом ГИБДД контролирует состояние наших дорог? Ну вот на сегодняшний день отделом ГИБДД Красноярска в адрес владельцев дорог выданы уже 24 предписания, это 990 адресов. По четырем предписаниям еще не истек контрольный срок выполнения, по 11 предписаниям работы исполнены в полном объеме, а вот по 9 предписаниям это 506 адресов, работы не выполнены совсем. 506 адресов это достаточно большая цифра, а какие-то санкции, штрафы существуют? Да, действительно, вот из этих девяти неисполненных предписаний по семи составлены и направлены в суд для принятия решений протоколы об административных правонарушениях. За невыполнение двух предписаний, это 43 адреса в ГИБДД приглашены представители юридического лица. Для составления протоколов. И в настоящее время сотрудники ГИБДД уже возбудили 10 дел об административных правонарушениях. И по двум делам уже вынесены штрафы в размере 300 тысяч рублей. Угу. Скажите, а есть ли какая-то статистика, допустим, сколько было а, предписаний в прошлом году и сколько сейчас, какая-то зависимость и с чем это связано? Вот если сравнивать результаты работы ГИБДД за этот год и аналогичный период прошлого, то в настоящее время мы выдали практически в два раза больше предписаний, нежели в прошлом. Это связано с тем, что в прошлом году ямочный ремонт начался уже в апреле месяце, а в этом году, вот уже середина мая, ямочный ремонт вообще даже не начинался. Поэтому мы надеемся, что в этом году, учитывая выделенный объем финансирования, органы власти усилят контроль за качеством выполнения работ по содержанию улично дорожной сети чтобы каждый год мы не выдавали предписания на устранение одних и тех же недостатков на одних и тех же местах. Спасибо большое. Юлия Глушкова, руководитель пресс-службы ГИБДД по краю, была на связи. Вот как вы можете прокомментировать? 300 тысяч штрафов, да, еще 19 предписаний на обжалование, то есть вполне возможно, что они тоже штрафами закончатся. Почему, вот ваше мнение, нашим властям гораздо легче штрафы платить, чем дороги делать? Потому что в первую очередь я неоднократно это говорю о том, что все-таки надо законодательно пересмотреть тот факт, чтобы чиновник отвечал собственным карманом за то, что он бездействует. А у нас предписание происходит непосредственно к департаменту городского хозяйства баланса держателя дорог. А деньги это те же наши с вами бюджетные. бюджетные деньги, которые поступили с налогов и сборов в администрацию города. Таким образом, получается, администрация города практически, ну без разницы насколько, хоть на миллион, штрафуете, это все равно не собственный карман э, того же руководителя департамента городского хозяйства. То есть по сути мы платим штраф. Мы за с то, вами что... платим за то, что чиновники бездействуют. И пока это будет продолжаться до тех пор, пока чиновник не будет отвечать собственным карманом, это не будет продолжаться до тех пор, пока не будет какой-то более высокой ответственности для того или иного чиновника. Вы посмотрите, чиновники не, не исполняют какие-либо предписания ГИБДД сидят на одном и том же кресле по три, по четыре года. И высшие чиновники, да, которые, грубо говоря, начальники над этими чиновниками, ну, просто не реагируют. Обещают нам, что вот... Э -э проведем там какое-то местное расследование, привлекем, заставим выполнять. На самом деле мы видим, по факту этого не происходит. И ну, то, что мы, вот, проводя свои рейды в одном районе города, причем маленькие районы города, может занять порядка а, 5 томов по 150 страни страниц. Такие рейды мы проводили в прошлом году в Кировском районе. А, в этом году мы также собираемся а, в мае начать проводить а, дополнительные рейды, потому что ранее мы проводили по особо аварийным участкам. На сегодняшний момент это надо воздействовать новыми рейдами совместно с сотрудниками ГИБДД. То есть администрация города в принципе процентов на 80 реагирует на наши обращения, потому что они понимают, что дальше мы пойдем в ГИБДД. Но то, что выписывает ГИБДД, я озвучил уже ранее, это все-таки платится с бюджета города. И ну, мы, грубо говоря, боремся с ветряными мельницами. Печально. Спасибо большое. На такой непозитивной ноте закончим. Егор Фролов был у нас в гостях.